В интернете она прочитала, чипируют людей, если вводят вакцину. Дура. И заболела. А я знаю, что такое. Ну, эпилаг корона. У нее база искусственная. Молекула созданная. Спутник – это платформа, на которой лучшая вакцина мира была сделана ЭБО. В Африке на этой базе это было сделано. Но еще очень интересно работает федеральное агентство по микробиологии. Они работают на базе предприятий и лабораторий Петербурга. Там главное лаборатории, которые делают вот от гриппа. Угу. А почитайте, коронавирус есть вообще или нет? Коронавирус, ну как же? Или это все? Нет, почему есть? Сейчас вот Кентавр новый, амикрон привезли. Есть очень высокая слышка.